Проходим графический модуль. Для начала выполняем рамку. Выбираем прямоугольник. Делаем укол. Тянем правый верхний угол. Клавиша Enter. Открываем замочек. Задаем 120 по ширине, 30 по высоте. Ширина линии 3 мм. Клавиша Enter. Текст. Пишем. Я пишу свой. Задаю высоту 20 мм, а ширину подгоняем под размер рамки. Все, выделяем правой клавишей преобразовать в кривую. Нажимаем конвертировать, оказываемся в вышивальном модуле. Вверху находятся векторные объекты, внизу уже преобразованные в стежки. Щелкаем в стороне, выбираем векторные объекты. Покрасим, например, черный цвет. Нажмем правой клавишей. Скрыть. Выберем все элементы, которые в стежках. Покрасим желтый цвет. Фон сделаем, например, красный. Нажмем клавишу 0. Выделим рамку. Переместим в самый низ. Она должна вышиваться последней. Выделяем все. Ctrl-A. Правой клавишей. Разбить. Выделяем буквы. Клавиша I. Начинаться вышивка будет справа. Заканчивается слева. Выделение. Выделяем рамку. Нажимаем клавишу H. Роббик показывает начало, и начало будет напротив окончания надписи. А крестик показывает конец. Чтобы рамка красиво вышивалась, не стягивалась и легко вырезалась, мы сделаем укрепление. Для этого рамка выделяем правой клавишей параметры объекта укрепления. Первое укрепление ⁇ строчка по краю. Значение должно быть не меньше, чем 0,6 мм. Второе укрепление – двойной зигзаг. Закрываем. Все выделяем. Ctrl-A. Проходим дизайн. Начало-конец. Галочки должны стоять. Начало-конец и конец вышибки по центру. Соглашаешься. Если у нас возникают проблемы, например, в этом месте, мы выделяем. Нажимаем клавишу H. И точку двигаем, пока у нас не пропадет дефект. Опять нажимаем клавишу 0. Удерживая клавишу Shift, нажимаем клавишу R. И в симуляторе наблюдаем, как вышивается наш дизайн. Если все нормально, симулятор отключаем. Нажимаем кнопку «Экспорт». Выбираем папку, вводим имя, желательно латыницы. вводим формат, сохранить, переносим на флешку и бегом вышивать.